Доброе утро! Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Ольга Дмитриева и Елена Краева. Вы смотрите "Утро на ОТВ". И сегодня в нашей программе вы увидите региональная программа. В Одинцовском округе продолжают работы по обеспечению газовой безопасности граждан. Подготовка к лету глава округа встретился с представителями местного бизнес-сообщества и обсудил упрощение процедуры открытия летних веранд. Жилищные вопросы. Дмитрий Голубков встретился с жителями села Ромашково. Они обсудили проблемы ЖКХ. День Победы. В Одинцове состоялась церемония закрытия второго международного кинофестиваля. Восхождение к искусству. В Одинцове провели концерт «Классный мюзикл». Борьба сильнейших. В Звенигороде прошел финал первенства Московской области среди юношей по баскетболу. Сегодня 4 мая. В этот день, в 1113 году, на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси. Первый серьезный реформатор. Правление Владимира Мономаха позволило объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности. Чем еще запомнился сегодняшний день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 4 мая 1961 года в Советском Союзе приняли указ об усилении борьбы с тунеядством. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих стали применять принудительный труд. Те, кто не работал в течение четырех месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности, так как каждый советский человек был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале 60-х годов XX -го века были поэт Иосиф Бродский и историк-публицист Андрей Амалерик. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. 4 мая во всем мире отмечают свой профессиональный праздник мужественные и бесстрашные пожарные. В любое время дня и ночи готовые спасать людей, животных, природу и имущество. Также сегодня отмечают День птиц и День собачьего счастья. 4 мая родилась британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар», икона стиля «Одри Хёрдберн». «Римские каникулы», «Депрощенная», «Завтрак у Тиффани, «Моя прекрасная леди», «Утонченная красота» наряду с актерскими способностями обеспечили Одри головокружительную карьеру в кино. Но в историю она вошла еще и своим умением держаться на публике с достоинством. До конца жизни актриса все свое свободное время посвящала благотворительности и общественной деятельности. Была специальным послом ЮНИСЕФ. Также сегодня родились российский политический и общественный деятель, революционер Александр Керенский и народная артистка России Татьяна Самойлова. И к другим новостям. Своевременная замена изношенного газового оборудования и использование системы автоматического контроля с позволяет минимизировать риски использования газа в быту. Так, по программам «Гибкая подводка» и «Установка датчиков утечки газа» в Одинцовском округе продолжают работы по обеспечению газовой безопасности граждан в многоквартирных домах.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 Нет, нет, это рекомендую всем, всем рекомендую. Это безопасность. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания ОдинЦОВ. Количество посетителей парков и лесов ежегодно растет. При этом горожанам интересны не только прогулки, но и возможность посетить летние кафе. В связи с этим губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил об упрощении процедуры открытия летних объектов для предпринимателей.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 С 1 мая в Подмосковье в рамках проекта «Кинопарк» стартовали первые бесплатные уличные показы в летних кинотеатрах. В течение месяца пройдут 42 кинопоказа на 18 площадках. Репертуар состоит из лучших современных российских картин, анимационных фильмов и классики советского кинематографа. К Дню Победы запланированы показы кинокартин патриотической тематики. Вход свободный. О других новостях региона смотрите прямо сейчас.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 В преддверии одного из самых главных праздников нашей страны волонтеры вместе с жителями и гостями региона написали почти 15 тысяч писем ветеранам и участникам спецоперации. Акция проходит по всей области. Центральной точкой в этом году стал музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к победе» около главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Письма дойдут до адресатов к 9 мая. Все поздравления ветеранам передадут активисты движения «Волонтеры Подмосковья», а на передовую их доставят вместе с грузом акции до. Доброе дело, который в ближайшее время отправится из Московской области в Донбасс. На портале Добродел завершили голосование по выбору места размещения площадок для выгула собак. От жителей Подмосковья поступило более 14 тысяч предложений. На онлайн-карте отметили около полутора тысяч предполагаемых мест. Информацию проанализируют и направят в администрации городских округов. Там, где это возможно, внесут соответствующие изменения в планы благоустройства. На площадках появятся разного рода ограждения, покрытия, объекты для дрессировки, информационные стенды и освещения, а также скамьи и урны. Сейчас на территории региона действует около 200 площадок. С 2021 года 90% новых пользователей регионального портала имеют подтвержденную учетную запись ESEA. Это открывает полный доступ к электронным государственным услугам и сервисам. Система удостоверяет личность и позволяет использовать единый логин и пароль для авторизации на разных государственных порталах. Бизнесу она нужна при регистрации ИП юрлица или присоединении сотрудника к организации. Проверить тип учетной записи можно на портале Госуслуг Подмосковья с помощью сервиса «Узнать тип моей учетной записи ЕСИА». Дмитрий Голубков и представители ЖКХ встретились с жителями села Ромашково. Грязная вода, частые поломки трубопровода и постоянные перебои с водоснабжением доставляют много неудобств. Вместе они обсудили возможные пути решения проблем. Продолжит Полина Бахова.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 Церемония закрытия второго международного кинофестиваля «День Победы» состоялась в Доме культуры «Солнечный». Фестиваль посвящен подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Всего на разных площадках Москвы и Подмосковья показали 52 картины. Екатерина Крамер с места событий.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 Всех, кто профессионально или на любительском уровне увлекается фотографией, приглашают принять участие в фестивале «Золотая черепаха» в номинации «Дикая природа Москвы». Это масштабный экологообразовательный проект, который через искусство пропагандирует бережные отношение к природе. Работы принимаются до 31 июля. 10 лучших снимков выставят в новой Третьяковке, а их авторы получат памятные призы и грамоты. О других событиях столицы расскажем прямо сейчас. Майские выходные для жителей продолжат работать горячей линии городских служб. Специалисты круглосуточно помогут с разными вопросами, включая любые транспортные услуги, оплату парковки, вызов такси, помощь с регистрацией по новому адресу и даже уход за домашними животными. Стартовал прием заявок на участие в национальном турнире в области авиационной робототехники. «Авиа-Роботех-Старт». Продемонстрировать свои силы могут команды в составе до четырех человек. Они будут соревноваться в теории, сборки, настройке и управлении полетом беспилотной авиасистемы, в программировании автопилота и многом другом. Подать заявку на участие можно до 10 мая на официальном сайте проекта. В Москве пройдет конкурс для молодых граффити-художников проекта «Стены». Участие смогут принять все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. На первом этапе пройдет заявочная кампания, на втором состоится голосование, на котором выберут победителей. 11 лучших работ нанесут на распределительные подстанции в столице. Отправить заявку можно на официальном сайте проекта, загрузив свое портфолио и макеты для конкурса. Далее в программе вы увидите. Восхождение к искусству. В Одинцове провели концерт «Классный мюзикл». Борьба о сильнейших. В Звенигороде прошел финал первенства в Московской области среди юношей по баскетболу. Про людей своими воспоминаниями с ОТВ поделился участник Великой Отечественной войны Геннадий Ковалев. Концерт ⁇ Классный мюзикл ⁇ прошел в центре эстетического воспитания в рамках проекта ⁇ Музыкальный абонемент ⁇⁇ Восхождение к искусству ⁇ Ученики объединения ⁇ Юный пианист ⁇ исполнили музыкальные композиции из российских и зарубежных мюзиклов. Репортаж нашего корреспондента.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 В Звениграде прошел финал первенства Московской области среди юношей по баскетболу. Спортсмены из 12 команд демонстрировали свое мастерство в течение 6 месяцев. По итогам в финальной игре за первое место сразились 4 команды. Команда Александра в прошлом году победила на финале четырех, который проводился в другом городе. Сейчас ребята своего призового места уступать не стали и в очередной раз одержали победу. Только уже на домашней площадке. Звенигородские спортсмены обыграли все команды противников в финале первенства в Московской области среди юношей по баскетболу. Подготовка будет к следующему сезону, потому что противники будут не самые слабые. Летом будут проводиться сборы с командой и многие... Многие ребята сами подготавливаются, к примеру, ходят на площадки, смотрят многие матчи баскетбольные и, в принципе, развиваются. Подготовка шла прошлым летом, и на протяжении всего сезона ребята поддерживали себя в отличной спортивной форме: регулярные тренировки, дисциплина и результат на лицо. Тяжело добывается победа, но мы работаем над этим. И... Сейчас вот команда юношей 2007-2008 года прошла регулярный сезон без поражений и выиграла в полуфинале. Даже после такой победы команда из Виннигорода не привыкла расслабляться. Лето у парней уже распланировано: многочасовые тренировки на сборах и, конечно же, оттачивание своего профессионального мастерства. Екатерина Крамар, Илья Павлов, Телекомпания Одинцова. А теперь о том, что происходит в мире. Ученые Чили и Австралии нашли древнее дерево – кипарис. Возможно, его признают самым древним растением на Земле. После проведенного компьютерного исследования система оценила возраст дерева на минуточку в 5484 года. О других событиях в мире смотрите в нашей следующей рубрике. Физики из России вместе с итальянскими коллегами разработали так называемые перавскитовые солнечные элементы, которые повышают эффективность солнечных батарей. Благодаря им ученые смогли увеличить эффективность преобразования света в электричество. По словам авторов, это не предел эффективности гибридных солнечных батарей. В будущем такие устройства можно будет применять для выработки электричества в космосе и для развития автономных маломощных гаджетов. Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией. В ходе встречи две страны решили дополнять друг друга в особо технологичных отраслях. Также обмениваться важной информацией и помогать развитию рынка. На уровне правительства еще необходимо вырабатывать инструменты поддержки экспорта. Сотни окаменелостей древних морских организмов нашли в Британии. Семейная пара докторов наук обнаружила их в карьере в британском Уэльсе. Организмы обитали здесь около 460-70 миллионов лет назад. Среди них – останки червей, морских звезд, губок, ракообразных и вымерших членостоногих. Все артефакты, на удивление, хорошо сохранились. В 1944 году он обучился на радиста и обеспечивал связью командования Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и в разгроме фашистов в Германии. Своими воспоминаниями о войне поделился участник Великой Отечественной Геннадий Ковалев. Репортаж нашего корреспондента. На этой фотографии Геннадию Михайловичу 20 лет. Самый рассвет юности, который парень провел на полях сражений, мужественно защищая свою родину. Он был призван на войну 17-летним подростком в ноябре 1943-го. Именно тогда попал под Ташкент, где и начал обучаться мастерству радиста. А уже в мае 1944-го его направили в 109-й полк связи Первого Белорусского фронта. С тех пор совсем юный солдат участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии и в разгроме фашистов Германии. Буквально недалеко находились... От Берлина и вдруг разведка доложила, что в лесу слева от, от, от нас наступление большая сосредоточение немецких войск. И тут некоторые части повернули налево и передали на первый Украинский фронт, и они оттуда, и мы так окружили, что 90 тысяч немцев. Главная задача, которая стояла перед ним, обеспечить командование бесперебойной и надежной связью. Зачастую военные задачи необходимо было выполнять под шквальным огнем врага, но связист бесстрашно нес свою службу. Великая отечественная для Геннадия Михайловича закончилась под Бранденбургом. Уже ночью, как связисты, нам сказали, все, подписан, Договор, или да, не договор, а, капитуляции немцы и так далее. А уже 9-го нас построили полк и объявили официально, что Германия капитулировала, война закончилась, но мы были рады что выполнили задачу по ее уничтожению. Уже после войны в 1949 году Геннадий Ковалев окончил Львовское военно-политическое училище, затем военно-политическую академию имени Ленина. До увольнения из армии в 1974 служил в ракетных войсках стратегического назначения. Сейчас Геннадию Михайловичу 96 лет. На его груди множество боевых орденов, а в памяти военных воспоминаний. Но самое главное в его сердце это любовь к своей родине. Екатерина Крамар. Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». И о погоде. По прогнозам синоптиков, в четверг будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12-14 градусов тепла, ночью плюс 6-8. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Геомагнитное поле спокойное. Сегодня будет спокойный и приятный день. Посвятите его важным встречам, а вечер уделите близким. Подробности в Гороскопе далее. Овны. Действуйте решительно и не теряйте время напрасно. Будет шанс одержать верх над сильными соперниками и успешно завершить работу над сложным и важным проектом. Тельцы. День может начаться с недопонимания с окружающими, но торопиться с выводами не нужно. Все может измениться в лучшую сторону. Близнецы. Сегодня всем будут нужны ваши идеи и эмоциональная поддержка. Вероятно, придется отложить собственные дела, чтобы решить чужие проблемы. Раки. День начнется удачно. Это подходящее время, чтобы вернуться к старым идеям и планам. Будет шанс воплотить задуманное в жизнь, а у некоторых появится новый источник доходов. Львы. Серьезные дела и важные встречи лучше планировать на вторую половину дня, потому что утро едва ли обойдется без разногласий с окружающими. Девы. Сегодня многое зависит от того, насколько вы уверены в своих силах. Откроются новые возможности в деловой сфере. Поэтому прислушайтесь к интуиции и действуйте решительно. Весы. День не обойдется без стрессов, но вероятные и хорошие новости. Некоторые найдут неожиданное применение своим талантам или поймут, как превратить давнее хобби в источник доходов. Скорпионам очень трудно будет сохранять спокойствие в первой половине дня. Сосредоточьтесь на делах, с которыми можете справиться самостоятельно. Стрельцы. Первая половина дня будет благоприятной для серьезных дел. Многие ваши идеи окажутся великолепными, а реализовать их будет достаточно легко. Козероги. Вы добьетесь успеха, если будете прислушиваться к интуиции. Ваши желания могут не понравиться окружающим, но переживать из-за этого не стоит. Чуть позже все поймут, что вы нашли лучшее решение из всех возможных. Водолее. Любые серьезные разговоры стоит вести в начале дня. Вы произведете благоприятное впечатление на новых знакомых. Понравитесь тем, с кем хотели бы сотрудничать. Рыбы. Постарайтесь ни о чем не беспокоиться. Начало дня может показаться довольно неудачным, но многое встанет на свои места. Вскоре вы найдете способы справиться с проблемами и новыми задачами. На этом у нас все. С вами была Ольга Дмитриева и Елена Краева. До новых встреч. Берегите себя.